Сейчас прогноз погоды, потом завершаем. Как Ну поищите кого-нибудь, пусть выкручивается за той карты найдут. Сухо, вероятен туман, возможное свершение вулкана. <звы> Утром на юге края, возможно выпадение осадка, мини-дождя и мокрого снега. Воздух спасибо, спасибо, спасибо. Воздух прогреется, температура воздуха прогреется, поселский хор 96 градусов, э, в Хабаровске 40 градусов, комсомольский на Амуре градусов 30-35 и в Чекномы было нуля. И теперь. А погода в России, как вы видите на снимке, сделанного из космоса, в целом погода на территории нашей страны обещает быть безветренной и спокойной. На Западе, как всегда, зеленая сумка. На юге, вот там вот на юге воздух прогреется до 27,5 градусов. И в центре температура составит 26 градусов. И только Дальний Восток, как обычно, окажется в жоном. в Москве и в Московской области. Как вы, наверное, уже успели заметить, влияние атмосферных фронтов на столицу несколько слабее. Скорость ветра снизится до одного километра в день. Но вскоре наши атмосферные фронты вытеснят эти атмосферные фронты далеко на запад. И, наконец, о погоде за рубежом. О погоде за рубежом мы вам расскажем попробуем, а именно сейчас. В Японии, как всегда, солнечно, в украинских степях безоблачно и безветренно. В Канаде наступит осень, а в Израиле, в Израиле пройдет небольшой снег. на дубленках от снежной королевы, которые в любой, даже самый критический день заставит чувствовать вас сухо, хотя и не совсем спокойно и комфортно. С вами была телекомпания Медитвоя Погода. Спасибо вам до свидания. Ну вот все и закончилось. А помните, как все начиналось? Yeah.